Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и мы продолжаем с вами проходить парк рай 1 Итак, мы с вами пробрались через эти гребаные болота Вот, кое-как, короче, добрались Нашли пункт управления, нашли терминал Здесь у нас Well что-то понажимала на кнопки, что-то поколдовала, короче И теперь она зовет нас с собой куда-то непонятно, куда-то, он видишь, вон, видишь, стоит Поджидает Окей, но, но Я хочу для начала Тут все осмотреть У нас в принципе полный бай -комп бай бай комплект. Вот э -э Аптечки И -э Броник нам не нужен Окей, но я хочу посмотреть что у нас здесь Все таки есть Здесь у нас комната отдыха получается Это что у нас книги Или DVD диски Похоже на книги, да, наверное. Что они там читают? А, не разобрать ни хера. Ни хрена не разобрать, что они там читают. Опа! Кригер Мир... Миркинка... Миркинкари корпс. Окей. Так, что это? Джонгл киллер 3. Типа, игруля какая-то, что ли? Ладно. <св roku> А, здесь мы осмотрели Это что? Опа, патрульчики Не берутся, да? Ладно Что у нас здесь? Здесь какой-то офис Энергетик какой-то Ну, в принципе, все, здесь больше ничего нет Погнали, где-то там Дам одни моих суровых Вы сказали в комментах, что я, короче, пропустил где-то э -э, оружие. Так, это выход на улицу. У меня есть код доступа к этой двери. Да ладно, ты где вообще? Их! Ой, та а там, а там, а там, а там. Ух ты. А, мы, в принципе, на улицу выбрались, да? Окей. Кого она там стреляла? Вот, вы говорили, что я пропустил оружие какую-то футуристическую. Э -э <вью> <свес> Готов. Так, так, так, так, так, так. -так. <свес> какую-то футуристическую, короче, а -э -э -э эту винтовку я пропустил. Вот. Но ну, будем смотреть, короче, повнимательнее, может еще попадется. Готов. Джек, а Ты покойник, приятель. Блях, она убежала. Если ее убьют, а ее могут убить вообще. Я вроде а я вроде как-то убивали. Чёрт, а они ничего? Куда ты прешь то хера баба Рэмбу просто. Баба с остальными есть. Вон там! Ш... А а вот готов. Окей, так, там вышка. А Кого ты там стреляешь-то все? А в смысле, в смысле? Окей. Okay. А, пат... а патронов-то у меня все? Двигай, быстрее! Двигай своей задницей. Так. Джек, за мной! Тут. Погоди, Давай, тут давай, это... Джек! Тут никого. Иди, да тихо ты! А? Блеха, уроды, а? Контрольный центр. Окей. Окей, ладно. Итак, вот наш план. Я открываю двери, мы входим внутрь и ищем боеголовку. И не напоминай. Это не все. Ты должен войти в их штаб и найти устройство для активации заряда. Времени мало, поэтому мы должны разделиться. И хватит скулить. Понял? устройство, торопись, у нас мало времени Окей Так, найти в штабе устройство для активации боеголовки Все, снова мы разделяемся Она здесь взламывает Систему Пентагона Окей Так, нет В каком здании-то? Погоди-ка Он в том здании? Не надо Ну допустим, ладно Я здесь сейчас наковыряю чуть-чуть себе брать. Опа-па-па-па-па-па. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Готов. Бляха. Погоди, да сколько вас тут? Мать вашу. Ищи <свист> кто-то шарится. Надо быстренько, короче, в это здание. Черт закрыто. Не волнуйся. Для этого у тебя есть я. Вот и открыто. Отлично. Куда ну, он делся? Леха. И что? Все документы проверили отсортироваться. Эй, кто там Надержи. шляется? Какого черта? <связать> Ох ты, как кровануло-то. Так, тут дверька. Квартермастер мастер какой-то. Сейчас, ну вот так вот на картонах. <связать> на картонах. На картонах. Так, допустим. Бляха, аптечку надо. Срочно. Срочно нужна аптечка. Так, что там? Это не открыть, ничего? Нифига тут, смотри, оборудовано, да, для этих, для заключенных. Толчок. Причем, смотри, так нехеровые, да, толчок и раковина. Так, я хочу сюда сходить Ты слышишь? Эй, кто там ходит? Так. Да Готов Быстро, быстро, быстро Я не думаю, что он здесь Их всего двое здесь Хотя фиг знает О, аптечка, отлично Это шикардос так, а чё у нас по э, э, вот этой штуке? 15 патронов всего взял. Так, Допустим, это, наверное, обходной путь какой-то. Здесь по-любому, короче, вот они ходов-ходов-ходов, но они по-любому, наверное, будут вести к одному месту всё. Здесь что? Странно, мне показалось, я что-то слышал. <смех> Палец дернулся, ну ладно <смех> Так, неплохо <смех> Вот так бы всегда по одному челу, короче, в этой В помещении было бы вообще шикарно А не то, что их там целыми кучами, короче Лежит, стоит И ходит Так Здесь, в принципе, без разницы, наверное тут э, обходняк скорее всего это вообще на улицу выход это черный ход, наверное, какой-то да, я... опа, сюда мы заходили, толкан толкание бляха, все урны пере пере переворошил окей, получается мне сюда а, на улицу опять да, другое здание, ну окей Здесь нет никого В смысле? Эй, well, а Вэл А дверьку там не открыть? Нет? А чем мне надо, короче, где-то найти карточку Получается И где она теперь лежит, эта карточка? Где-то я пропустил Где-то я опять Наверное, в любом каком-нибудь офисе Где-то я опять Либо у этого у трупа. Где-то я опять, короче, про проморгал. Короче, вот она карточка. Вот. Находится. Лоп. В этом вот <coughs>, офисе, где чувак один был. Вот. И вот сохранка прошла. Окей, теперь можно двигаться обратно. Короче. Я опять в глаза тут. Долблюсь, поэтому. Да в смысле? Погоди, в смысле? В смысле, в смысле? Я не туда пошел опять. Вот сюда мне надо. О. Все, отлично. Ты слышал? Ты видел? Ты слышал, ты видел? Леха свит... светит! Ты лампу. Ничего там не видишь. Филипп! Ты пожил! та та та та та та та да та да да да да да да да да да Я надеюсь... Я надеюсь... да да да да Ай-яй-яй-яй! яй что да произошло? да сколько их там? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, там еще, еще, еще, еще, я не знаю. Фу. Еще смотри, слышишь, да? Ну-ка я попробую сейчас. Опа-та-та-та, какой, смотри, вот не зря я пошел, а? Вот не зря. А какие, а, вот какие молодцы, а? а вот, вот вы какие, а, а вот вы где? Собаки, а? Хитрожопые. Так, смотрим э, внимательно. Карточки. я не О! Устройство у меня. Что дальше? Двигай здание безопасности как можно быстрее. Я почти закончила. Так, возвращайтесь в центр управления. А, обратно, да? Ладно, пойдем понизу. Пошли через верх, пойдем по низу. Ну, В принципе, наверное, я здесь всех загасил, поэтому можно не стрематься В аппаратуру, да? Прикинь, опа. Прикинь, сколько бабла это все стоит вот эти вот разработки там и вся такая дичь Слышал, да? Я голоса слышал так. Ну, вроде тихо, вроде тихо Ладно Погоди, а про эту винтовку говорили? Ну-ка. Так, что поменять-то? Вот да, точнее, вот про эту смотри, винтовку говорили. Да, неплохая. И на деле. За мной, Джек. Куда мы идем? Увидишь. Какая вот скрытная, да? Как говорят... Каждой девушке должна быть изюминка. <сех> секретики, секретики всякие. Увидишь, ну, не чтобы сразу сказать. Подожди, надо отключить замок. Попробуй теперь. Аванпост. Боеголовка где-то там. Ты первый. Я первый, как всегда. Но сейчас как У раз. Тебя и... был тут. Сейчас как раз и испробуем. Так, а здесь задержка дыхания На не мосте. работает. Ого. Это кто? Это ты в меня выстрела, дура? Вообще молодец просто. Сейчас он здесь где-то выстрелил. К нам гости. Так, а где откуда? Она? Кого стреляет? Их и погоди. еще тишии сохранка. Держись у нас кто-то на хвосте. Отлично. Так, проник я заберу. Ох ты пулеметчик! Ну слушай, это по типу вот как у меня вот это вот... Э, Ч ⁇ там, ГПшка, да, или что там? Почти такая же, в принципе. леха там еще народ. Так, кто там шляется? Где-то он там. Погоди, где-то здесь я видел чувака. Он бегут, бегут, бегут, Джек, бегут. осторожней! Можно я за тебя спрячусь? Не все тебе за меня прятаться. Стой! Так и будет стоять там за деревом, а? Говнюк. Так. Там еще. Их двое выбегало. Их выбегало двое. Ага. Окей, стопуля. Ты ничего не заметил? Я он, наверное, в доме. Где-то здесь. Давайте здесь, я приведу помощь. Отлично. Еще, наверное, есть, да, народ? Отлично. Просто разношу всех. Они разозлили Джека. Колбаса. аппетитенько окей э, так что нам куда нам нам куда-то здесь да наверное надо сюда это же двери Никто здесь не сып так очки а броньки нету бряха никого окей куда мне мне а где это дурак и э! женщина э, женщина ты где в смысле В смысле а куда она убежала -то? найти арсенал арсенал вот это было тихо тихо тихо тихо Что за хрень? был такая нормально просто слилась такая потихоньку потихоньку просто по-английски ушла стоп, стопать тихо с этой стороны что Ну как-то знаешь не очень сильно так арсенал короче охраняется в иди принципе. сюда я кажется что-то нашел где эта дура то э? Тебе сказали, иди сюда В смысле? <смех> ты чё там? Мать Э Ты какого хера делаешь за забором? Или чё, или нет? А, нет, не за забором Сюда иди Пошли Че встало-то, ну пошли. Э, бляха! Только не говори, что ты забаговалась мать. <связывая> Иди сюда. Я, кажется, ну вот это я понимаю, вошел. сервис. Я за рулем. Уступаю. Короче, вот, я ее привел. <связывая> Правда, у меня жизни просто капец. Че, мне ее надо охранять теперь? Осторожнее. Лаборатория охраняется лучшими людьми Кригера. Ну, разумеется. Мы разберемся с этим, Дуэл. Свяжусь, как только доберемся туда. Окей. Бляха.